Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Волгоградской области 5 марта объявили, что в организациях региона работают 591,4 тысячи сотрудников. В конце 2019 года их было на 15 тысяч больше. По данным за январь-ноябрь 2018 года численность сотрудников составляла 606,4 тысячи человек, отметили в службе статистики. При этом в регионе отмечается тенденция к массовому закрытию компаний при росте количества индивидуальных предпринимателей. В очередной раз мы видим, как эффективные менеджеры сокращают количество трудящихся. Тысячи работников оказались на улице, потеряв возможность кормить свои семьи. Ради максимизации прибыли буржуй готов делать это хоть каждый день. Почти 400 обманутых нижегородцев которые купили, но не получили жилье в ЖК «Окский берег», теперь не могут получить компенсации от фонда защиты прав участников долевого строительства, сообщает инициативная группа дольщиков. 28 января открылась запись на прием документов для выплаты компенсаций, но многие обманутые дольщики до сих пор не могут записаться. В реестре, опубликованном на официальном портале фонда, далеко не все дольщики могут найти свои данные, а без этого запись невозможно. Другие дольщики не могут записаться из-за того, что фонды не скорректировал суммы выплат после судов по устранению разногласий с конкурсными управляющими. Буржуазному государству невыгодно выполнять свои обязательства, и потому оно от них постоянно отстраняется. Перекладывайте обязанности всяким проходимцам. Людям негде жить, пусть разбираются с фондами. Фонды не помогают, пусть подают в суд. Быть может в этот раз повезет и деньги вернуть удастся. «Ослабление рубля на фоне падения стоимости нефти спровоцирует подорожание электроники в России на 10-20%. Коррекция цен может начаться в ближайшее время», — сообщает ТАСС. «Рост цен на 20% на импортируемую и на 10% на производимую в России электронику действительно возможен», — сказал руководитель Content Review Сергей Половников. Но потребитель сможет ощутить это только через пару месяцев, уточнил он. «Снова нужно готовиться к огромному росту цен на все товары, что только можно представить. Роста заработных плат и различных выплат ожидать, если и можно, то на порядок ниже». В России разгорается новый скандал, связанный с попытками региональных властей добиться преференций для местных производителей продуктов. Власти Чечни ввели запрет на ввоз мяса птицы, чтобы поддержать продажи республиканских фабрик. Из-за этого с проблемами уже столкнулась единственная работающая в регионе федеральная сеть – лента. Буржуазная власть в очередной раз доказывала, что существует исключительно для того, чтобы отстаивать интересы тех или иных буржуев. В данном случае чеченская власть решила отстоять интересы чеченской буржуазии. То, что подобные действия приведут к подорожанию мяса, их не очень и интересует. Поголодает народ – ничего, зато национальная буржуазия откормится. Стоимость топлива на АЗС в России не упадет, несмотря на резкое падение цены нефти, которое будет нивелировано ослаблением рубля и регуляторными механизмами правительства. Россияне вряд ли почувствуют снижение цены нефти. Низкая цена на нефть нивелируется девальвацией рубля, поэтому внутренние цены на нефтепродукты в России снизятся в лучшем случае на 2-3%, а на заправках и в оси снижение будет символическое, не более 0,5%. Такова специфика российской нефтяной отрасли, считает начальник отдела инвестиций БКС-брокер Нари Кавакян. Падают цены на нефть и ровно настолько же растут расходы на ее добычу, транспортировку и переработку. Это нам пытаются сказать? Что за вздор? У нас словно вся экономика страны до последней доли процента завязана на нефть. Товарищ, пойми, что буржуазия не думает о твоем благосостоянии ни секунды своей жизни. Единственная ее цель под любым предлогом заставить тебя подзатянуть свой пояс.